В принципе все уже обсудили. Угу. А, я хотел что сказать. В принципе я думаю вопрос а, с этим уже а, обсужден и закрыт. А, надо просто У -у -у. делать а, и по мере корректировать. А, нам а с Кириллом понадобится доступ к амосерамке, которая сейчас уже функционирует, да, а, У -у -у. чтобы ну, просто. Алексей достаточно да, будет. Да, да, да. То есть нам один доступ там на два. А, ну да, да, чтобы. Угу, да, да. да, да. Это первый момент. Второй момент. Я хотел внести некоторые рекомендации по найму нового персонала, если вы Марат будете этим заниматься активно. Хотел узнать, сейчас вы какую систему по приема? Ну, просто как рекомендации хотел привести пример, как настраивали одну из компаний. А у вас сейчас как? Вы лично проводите собеседование или как-то это автоматизировано тоже? Лично? лично. А обучение человек тоже лично? Или он просто получает инструкции и потом приступает а, к чему-то? Он частично, соответственно, он проходит первый этап, uh -huh. первый день адаптации, uh -huh. сдает экзамен, uh -huh. сдает экзамен, показывает, насколько он усвоен, насколько он понял. Потом переходит ко второму дню, по второму дню сдает экзамен и уже доходит там, до следующего дня. В общем, по трем по дням адаптации сдает экзамен. <сёк> я понял. Я хотел бы рассказать небольшой пример, который вам очень сильно поможет, я думаю. да. А, работали с компанией онлайн-касса по всей России работает. И как только мы жахнули туда лидов 300 в сутки, соответственно, мы, отдел продаж просто горел. Вот uh -huh. было большая то есть мы тормозили трафик менеджеры не успевали с обработкой, с учетом повторных ну то есть периодической работы с клиентом первые же не сразу выходит на связь момент какой то есть как решили этот вопрос автоматизировали воронку по менеджерам то есть вот есть да, разные источники трафика то есть там у нас допустим был и таргет и директ настроен на windows где человек оставлял заявку, если он хотел в менеджеры, плюс всякие объявления там Авито и прочие площадки на, на отдельные mm -hmm. формы настроены. После того как человек ä, попадал, заполнял ä, заявку, его перекидывал на страницу, ä, то есть mm -hmm. там призыв действия самом объявлении был какой она на работу. Что если вы хотите, то ä, переходите по ссылке либо пишите ä, в Авито там такое то слово и вам автоматически придет ссылочка на наш портал после того как он переходил на портал это была просто одна страница с подряд видео уроками они записаны были собственником да, там, что такое онлайн касса, то есть все что необходимо чтобы человек был в теме записал один раз потратил на это время потом следующая страница он переходил к виду скрипта там было в pdf загружено и примерно там 30 с примером звонков, которые были выгрузены из CRM, ну, хорошие примеры, да, то есть э, я их отбирал. После того, как он эту изучил, он переходил на тестирование. В тестировании он уже отвечал на вопросы и переходил. Э, ему оставалось нажать кнопочку связ связаться в WhatsApp, то есть автоматические сообщения он перекидывал на сообщение, и он уже тогда доходил до собеседования. То есть автоматически люди, которые ну, вам не нужны, они в этой системе не доходят, да? Я знаю, что текучка есть определенная, и вы как тот, кто собеседует, очень много времени будете тратить на прием новых, да, если что. Ох, ну, и вообще, это, да, это... вот это, это, это рабочая система. Да. Я рекомендую, может быть, вам как-то это тоже сделать автоматизировать примерно в таком же ключе, чтобы к вам уже приходили… А готовы. воронка по рекордингу такая, да? Да-да-да. Ну, Отлично да, работает. Да, тут... На самом деле, мы уже давно… То есть, они вот писали нам недавно, говорят, до сих пор заявки приходят с Ютуба. То есть, все остальные каналы трафика отключили на эту воронку, а на Ютубе осталось видео, которое я записывал у них еще в офисе, что с призывом действия также. Заявки до сих пор приходят у них. И он говорит, качество отличное, потому что, ну, люди прошли все это, чтобы достичь. У них уже ценность, да, другая, как раз-таки становится, когда они вкладываются в это, они понимают, что как бы с этой вакансия. Да, это поможет. Спасибо за рекомендацию, отличная рекомендация.